К большому сожалению гордости, наверное, Казанского федерального университета нету в Москве. Отделение Кокраиновского и основной форпост как раз именно в Казани, чем можно гордиться в данном случае университета, благодаря Лили Евгеньевне Сиганечиной сделана вот такая вот уникальная структура, куда стремятся как раз и из Москвы сотрудники всех университетов, потому что на самом деле это уникальное вот это событие, которое происходит здесь уже неоднократно. Очень хочется, Посетить и получить знания от экспертов как рейн я безумно благодарен Евгения и администрации КФО то, что все-таки организовано вот такое мероприятие.